Ну, начнем с морских последних. В нашу уже большую планетарную семью вливается новый поток. Поток из Франции. Франция очень резко активизировалась. Там перевели на русский язык несколько фильмов. Вы их, наверное, тоже знаете, это «Разум побеждает смерть», свет, «Свет вечности». Вот эти два фильма перевели, и они там наделали много шума. В результате было предложение, которое пришло из Канады, из франкоязычной Канады от одного из, из самых крупных странноязычных издательств санкт моря они предложили издать, как они написали в договоре, все книги и так далее, такое вот странное предложение, никогда такого не было, ну обычно заключают конкретные на что-то, они предложили вот так, на все книги и так далее договор, ну мы подпишем. Пописали этот договор, в результате они уже выпустили очень быстрый оперативный сотворения сотворение мира. Он уже выпущен. Но кроме этого они запустили очень большую волну во всех франкоязычных странах. И одним из следствий этой волны было то, что французская ассоциация врачей обратилась к нам с предложением провести такой тур конференции, причем это кинофорум, как они его обозначили, то есть там будет демонстрироваться еще один новый фильм, который сейчас, вот именно в настоящее время нашей студии при телевидении переводит на французский английский язык. Это фильм «Школа преображения», может быть, у вас кто-то видел его, это Александр Кипкалов. Создал он недавно, вышел всего месяца три назад, но очень много просмотров в Ютубе. Он как-то резко привлек к себе внимание, даже больше, чем предыдущие фильмы. Хотя я всегда считал, что «Свет вечности» – это один из самых мощнейших фильмов о нашей работе, но почему-то он столько внимания не привлек. Вот этот фильм привлек. Вот его сейчас переводят на французский и английский язык и повезут на этот кинофорум. То есть его там будут показывать в приложении к нему, к этому фильму, будут сняты еще дополнительные эпизоды, когда люди, которые занимались у нас и были с очень тяжелыми, несовместимыми, по сути дела, жизнью диагнозами, ходили к нам на занятия, будут показывать эти их исходные документы, где был поставлен им диагноз, там рак четвертой степени, там походу делано как из медицинской книжки это все развивалось, а потом, где вдруг с удивлением те же самые врачи снимали этот диагноз, и тоже есть такие документы, уже люди прислали с печатями, с подписями больницы, где это все было. Вот. И мы такой киноряд дополнительный к фильму, как бы сопровождение. Потому что там ну, одно дело показали, а вдруг там сказка, а все-таки это врачи. А тут и документы на весь экран, и рассказы этих людей, которые сами рассказывают об этом. И заключительный документ, подтверждающий их рассказ. Причем вот сейчас еще есть... Тоже очень интересный сюжет, я думаю, может быть, его... мы вот с Романом обсуждали. Вот же у нас была у нас международная конференция в Штутгарде, в Германии, где директор этого центра Лотар Хернайзе, кстати, очень известный ученый, лауреат международных премий, и на этой конференции тоже присутствовали даже нобелевские лауреаты, и Нобелевским лауреатам вместо 20 минут, как обычным докладчикам, давали 30 минут. Вот. Потом, значит, дали слово мне. И я там на этой трибуне простоял 4 с лишним часа. Меня не отпускали просто. Я рассказывал. Вот. Я думаю, что надо им вот этот еще эпизод тоже перевести показать, потому что это, в общем-то, серьезное международное признание. Причем таких очень известных всему миру ученых, подтверждение. вот И что мы еще там хотели, Ну, по России, Россия. Вот было еще тоже интересное выступление в YouTube, вы можете найти. Это врачи сочинского онкоцентра. Врачи одна доктор медицинских, нам другая кандидат медицинских. Рассказывают, что у них были пациенты, которые были уже безнадежны, там уже был рак четвертой степени, и они их отпустили домой умирать. Они прям сами рассказывают, мы их отпустили домой умирать. Они вместо того, чтобы вмереть дома, поехали в Москву к Петрову, они Через два месяца вернулись и выглядели очень хорошо. И сказали, что они больше не больны. Их снова обследовали. И действительно, никакой онкологии у них уже не было. Ну вот, я думаю, вот такими эпизодами дополню, Потому что это все-таки для медицинской, конечно, как бы ассоциации, это, в общем-то, убедительно, когда врачи и их коллеги рассказывают об этом. Причем рассказывают из разных стран. Вот мы такие эпизоды добавим к этому фильму. И это они назвали кинофорум. Они хотят это пропустить по всей Франции. То есть пойдут везде вот такие выступления с показом фильма, с моим докладом, который я буду делать на этих конференциях. Ну и с, и с продажей вот этих книг, которые издали в Канаде. Причем Канада уже уже на сегодня выстроила график, они нам сообщили об этом, когда будет задействована франкоязычная Швейцария, Люксембург, княжество Монако, Франция, естественно, и еще целый ряд франкоязычных стран. То есть, они этот ряд уже выстроили. Единственное место, куда я отказался ехать, это в саму Канаду и в Америку. потому Но ну, в Америку я не поеду хотя бы потому, что там ко мне уже было настолько большое внимание, что приезжал, сам приезжал сюда, в Москву, меня уговаривать выехать в Америку, помощник американского президента по ядерной безопасности, всемирно известный ученый, сподвижник Вернера фон Брауна, то есть человек, причастный ко всей этой ядерной программе Соединенных Штатов и одновременно причастный к тем самым тайнам, обществом, там типа Анна Верга и прочее, потому что эти все товарищи там все были. Это Вальтер фон хипик, тоже фон, он барон. Вот. Он лично приезжал в Москву, с самолетов поехал не в Кремль куда-то, а мы тогда сидели в Москве на Алексеевской, туда же приехал академик Полетаев Андрей Игоревич, потому что его вызвали как переводчика. Он блестяще владеет английским языком, потому что сам являлся сотрудником некоторых американских лабораторий. Вот. И он переводил весь этот разговор. Вот этот Вальтер Фон Хибер провел у нас почти два часа. Представляете, что это такое? При всех этих протоколах, когда... И на кремлевские то встречи столько не отводятся. Сказал, что такие люди, как мы, мы были вместе с Игорем Виталием Олепьевым, он сказал, что такие люди, как вы, у нас бы в Америке сидели в собственном небоскребе, в центре большого города. Такое предложение. Это предложение, так вот как рыбак крючок с червячком забрасывает, так и они забросили. Вот, ребята. Если согласен, то вам, причем он сказал, вам мгновенно все вы выполнит все эти формальности посольства, все эти визы, все эти вызовы, вы можете буквально через несколько дней выехать к нам, в Штаты, где вас уже ждет небоскреб. Мы не поехали, сэкономили небоскреб, потому что, потому что я, например, будучи в Америке, знаю и очень хорошо знаю. Мне просто отец показал это все. Я вообще в Америку не поеду. Ни при каких условиях. Это было не первое предложение, и не последнее. После этого были. Приезжал там еще один бизнесмен из Флориды, с одной радиостанцией очень крупной, и сказал ему, ну, раскруйте, подъемные 50 тысяч долларов. Давайте, садитесь на самолет, вылетайте, и все. И вас там уже все счастье ждет. Но я об этом счастье немножко больше знал, чем они. Мне туда не надо, как пел в свое время Владимир Высоцкий. Там хорошо, но мне туда не надо. Вот. Так что вот как бы идут такие нарастающие волны, уже все-таки у нас франкоязычные стороны очень долго не повлиялись не было даже такой волны, вдруг такая волна пришла и очень большая потому что крупное издательство у них везде свои представительства, свой персонал, своя структура и они мгновенно все это выстраивают то есть везде сотрудники, вот франкоязычная волна пошла к нам. И это хорошо. Мы никогда не против. Чем больше людей, тем будет лучше. Потому что древо жизни – это, в общем-то, тоже эгрегор. Вы знаете, что такое эгрегор? Так вот, это сейчас главный информационный эгрегор планеты Земля. Уже сейчас. Потому что буквально несколько дней назад было такое сообщение из Красноярска что группа, которая, в общем-то, давно занимается по этим технологиям, работали с лучами РИБА. Ну, вы знаете, в «Светотворении человека» книги вот есть «Лучи РИБА». И они интересные, поставили такую ну, как бы задачу – убрать все бородавки и папилломы. А вообще это очень вредная структура, и не так просто с ней бороться, на самом деле. Но они такую задачу поставили, начали работать, группой работать. На следующий день бородавки папилломы исчезли. Такого еще тоже никогда не было. Понимаете? Я когда по этому поводу позвонил Григорию Петровичу, и сказал ему, он очень обрадовался, говорит, это же, это же системный результат. Это значит, что эгрегор заработал, заработал уже в полную мощь почти. То есть такие теперь результаты будут нарастать. И они, конечно, очень зависят, очень зависят от степени вашей готовности. Единственный барьер, который может быть в этом деле, это вы сами. Это ваше сознание. Это же как стена. Если вы в это дело как бы... Ну, немножко верить, немножко не верить, это уже стена. И тут нужны знания. Вот тоже совершенно свежий случай, мы, наверное, тоже его включим в дополнение к фильму, был такой товарищ Антонов из Самара. У него был очень тяжелый диагноз. Вот даже мы его как-то, вот, Филипп Кивайдловой, он его помнит. Почему? Потому что он приходил к нам на занятия и очень возмущался. Он говорил, я уже целый год хожу к вам на базовые курсы, на все, а у меня диагноз как был, так еще хуже стал. То есть у него дошло до рака четвертой степени. Это уже, ну, крайняя степень. То есть без надежности. И вот он ругался, мы даже, наверное, где-то есть, у тебя записано. Он так ругался. И вдруг приходит письмо. «Дорогие мои, я прошел обследование, мой кишечник абсолютно чист, никакой онкологии у него была кишечника. Спасибо вам, спасибо, спасибо!» То есть много раз. А ругался, понимаете? Вот он целый год ходит, у него результатов нет, и он ругается. А у него и потому их и нет, что он ругается. Понимаете, на самом деле? То есть он не понимает суть того дела, которое мы делаем. Он считает, что вот он пришел, заплатил деньги за это занятие. И где вот, вот мои деньги, а где мои результаты? То есть он встает вопрос, а во что же он верит? В деньги, что ли? Ну так же получается. Он верит в деньги. И через эту ступень он не может перешагнуть. И вдруг, но ну, мы тогда ему разъясняли, да? Мы очень вежливо, мы ему говорили, он ругался, по настоящему ругался. Он негодовал. Ну как же так? Я целый год к вам хожу. Целый год. Где результаты за мои оплаты? Вот так все было. Мы им спокойно объясняли, что в этом все и проблема, что целевая установка неправильная. Вы пришли зачем? От рака избавиться? Так это в чем здесь мы? Ну что, идите к врачам, они вас будут лечить. Мы даем миропонимание, а в результате миропонимания и результата и состояние человека меняется. Но этот процесс уже сопутствующий. Вы понимаете, как ни странно это звучит, излечение от самых тяжелых заболеваний является сопутствующим процессом. Мы же не доктора. У нас нет никаких, никакого медицинского образования, никаких медицинских лицензий. Ведь даже до смешного доходило Вы тоже, как бы история из прошлого <смех> у нас пошла очень хорошо очень активная регенерация. Вот как раз в фильме Свет вечности ее показывают, и показывают, как ее, ее контролировали ученые, и как они хватали за голову, и говорили, мы ничего не понимаем. Они же на приборах, вот человек, вот он больной, вот все видно. Вот 25 минут прошло, с ним поработали, вдруг ничего нет. Никакого заболевания, или орган вырос. И они вот ну, просто были в панике, не понимали, как на это реагировать. После этого фильма он вышел, он широко же шел. Это же был фильм, снятый нашим комитетом по кинематографии, понимаете? Это же не какой-то так подпольный фильм. Это официальный фильм. И он официально прошел по очень многим аудиториям. Приходят товарищи из центра транспатологии, от академика Шувалова, целая делегация, три человека, два мужчины, одна женщина, и говорят, мы знаем о том, что у вас здесь происходит регенерация, и мы знаем, что у вас это все получается. У нас к вам вопрос. Я думаю, ну сейчас спросят, как мы это делаем. Нет, они спросили, а кто вам это разрешил? То есть они сами говорят, мы знаем, что у вас все получается, но кто вам это разрешил? Вот это очень интересно, это мышление нашей, к сожалению, медицинских ассоциации. У вас получается, да, но кто вам это разрешил? Потом они предложили, переходите к нам, мы вам даем... Вот Академик Шумаков вам дает лабораторию, неограниченное, по сути, финансовое обеспечение, но все будет под его, как говорится, крышей или зонтиком, водно назовите. То есть руководителем проекта будет Академик Шумаков. Вы, да, слава почет, но под его. И именем. Ну вот, на этом разговор закончился. Потом нас стали полномерно и очень тихо вытеснять из России. Мы и до этого, в общем-то, уже несколько лет работали частично за границей, а тут мы совсем как бы плотно переехали туда. И вот ну, мы лет около 15 там работали за границей, а последние 10 лет это просто, как говорится, на постоянной основе. Уже здесь редко бывали, больше там там шли семинары за семинарами. Но вот в такой реальности мы, к сожалению, живем. Кто вам это разрешил? Вот для того, чтобы с ними не бодаться больше на эту тему, кто нам это разрешил, мы свернули все свое. Вот у нас была же целительская деятельность. Мы очень много работали с Игорем Витальевичем. Просто напрямую работали. И буквально помогли не сотням, наверное, даже тысячам людей с очень тяжелыми диагнозами. Чего там только не было. Туберкулеза, СПИД. С разными бедами приходили люди, и мы их спасали. А потом после этого мы эту как бы, программу закрыли. Оставили только одно обучение. К тому же нам и оттуда это сказали, хватит носить чужие кресты. Вот как обозначили – чужие кресты. Каждый человек должен нести свой крест сам. Это нам уже объяснили. Потому что все те болезни, которыми я переболел, я сам переболел. И раками, и органами пришлось восстанавливаться, и вот инсульт, совсем не так давно, который случился с парализацией. И я начинал, по сути дела, заново. Сначала ходить не мог, разговаривать не мог, все было парализовано. На колени ходил, на колени ходил, но воля какая все время была. Мне говорят, что ты делаешь, что ты делаешь, лежи. Если надо, вон санитарочка подойдет, слюни тебе вытрет, потому что, мол, сидишь, не работает. Что ты? Нет. Вставал, ходил, потом... Быстро довольно встал на ноги и стал я правда кидал от стены к стене. Вот. Но все равно я шел. Было несколько случаев, когда чуть не падал, но как-то удавалось удавалось удержаться, а то за к стене болтанет, то еще как-то. вот постепенно, постепенно, я так. Они меня через три недели отпустили. И даже тот врач, который меня лечил, пришел на занятие. Потому что это не укладывалось ни в какие медицинские прописи. Они даже таких примеров не знают. Чтобы так вот, инсульт, спарализация, и вдруг через три недели человек разговаривает, уходит и вообще домой просится. Но не отпустили, потому что там от академик Немыватин, там еще маскаков академик, так это для них такие имена, которые они тут не очень как бы, не слушаются. Не с... ну, раз под при... под присмотр таких академиков, ну тогда пусть. Ну. вот Сижу перед вами, хотя по их прописях меня сейчас должны на каталочки возить их с ложечки кормить. А я уже за границу езжу, и семинары провожу. Вот скоро сейчас опять уеду, надолго. Так что по их прописям ничего не получается. Теперь я хотел бы вам дать небольшой отрывочек из тех текстов, которые идут постоянно сейчас, потоком буквально. Я их записываю. Причем это иногда ночью происходит. Я прямо встаю, иду за стол, пишу, ничего стараюсь не откладывать, потому что если отложу, то может исчезнуть эта информация. Потом можно не вспомнить. Я уже имел, к сожалению, такой печальный опыт. Я теперь не откладываю. Когда идет, я сразу встаю, иду и записываю. И эти тексты сейчас очень сильно как бы проясняет все то, что я писал раньше. Потому что я не всегда понимал то, что пишу, но я старательно записываю. А теперь вдруг пазлы начинают складываться. И многое проясняется через эти новые тексты. По сути дела, на сегодня уже завершена последняя книга «Древо жизни». Это сферы Урана или сфера Китер. Вот. Некоторые товарищи, которые очень хорошо разбираются в астрономии, пишут мне укоризненные письма, говорят, вы что, совсем не знаете, что сфера Нептун, она дальше, чем сфера Урана. Потому что планета Уран ближе, чем Нептун к нам. Вот, на что приходится отвечать но ведь так было не всегда ведь они поменялись местами после взрыва Фаэтона когда файтон саморазрушился произошла вот эта смена потому что на самом деле Уран всегда был там дальше а древо жизни это как раз как бы мы сказать, это октава солнечной системы, если на планетарном уровне разбирать. То есть там вот эти все тона и все вибрации, которые излучают планеты, они очень строго иерархически выстроены. В человеке на них отзываются чакры. Семь священных планет, это синим чакр нашего с вами строения. И все в нас есть, только надо открыть эти библиотеки и эти сокровища. Потому что это действительно самые настоящие сокровища. И вот тексты, которые идут, они очень много разъясняют и в том плане, что, что вот те предыдущие книги через них как бы совершенно по-другому начинают звучать то есть вместо поверхностного звучания этих книг открывается какое-то более глубокое звучание то есть они все соответствуют этим книгам но благодаря этим текстам те тексты ранние начинают звучать по-новому вот идет такой текст. Вы знаете, что мир сотворили Элохим. Да? Все думают, это Бог. Ну, в какой-то мере это так и есть. Но разница в том, что Элохим – это коллективный Бог. Это не один Бог. И вот здесь идет текст. Элохим это семь духов, три Бога, Бога Сына. Сразу все встает на свои места. Да? То есть, илохим которые делали землю, и это духи, то есть, аспекты определенные. Три единого Бога, то есть, троица, три единый Бог. Бог Сын. Это они создали Землю, то есть плоть физического мира от замысла Творца. Каков был замысел, таким стал и мир. Мысли Бога Сына в квантовой пени эфира Вот еще очень интересно, кто физикой занимается. Квантовая пена эфира. Тут сразу Афродита вспоминается которая тоже появилась в мир, помните? Из пена. Пена, квантовая пена. Обрели свою возможность проявления, физическую реальность и стали словом творения. И мы знаем, каким было в начале это творение. Земля была безвидна и пуста. Значит, не все получилось у Бога Сына и Его Духу в соответствии с идеалом. Вот и начались эпохи созидания, как этап обучения соответствию Отцу через образ человека. Человек – это частица всего, ибо он был живой тварью на каждом плане жизни. Так говорится в Евангелии от эпохи Водорея, был живой тварью. Сразу вспоминается миф Аноя и его ковчеги, да? Каждой твари были, было по паре. К сожалению, не все твари были тварями. Некоторые из них еще были гадами. В материи физической реальности Триединный Бог-Сын как бы заснул, как Бог, из-за разницы информационного восприятия, но ожил, как человек и стал постигать мироздание во всех его проявлениях. Тоже очень интересное сообщение. Он заснул, как Бог, и стал как человек. Значит, триединный Сын здесь, на земле, как Бог, заснул. Стал как человек. И стал постепенно, шаг за шагом, постигать мир в его проявлении. И Отец помогал ему в этом, чтобы из человека он снова стал Богом. Ну, конечно, из-под помогал. В начале периодической системы Медельеева два элемента – водород и гелий. Начало всего в нашей Вселенной организовано бинарно. В начале неорганического мира – бинарная плазма, состоящая из водорода и гелия. В начале биологического мира – Парно-генетические спирали ДНК. В каждой хромосоме углерод и его отражение кислород соединены по отражательному принципу. Вместе они образуют реакцию взаимного отражения в виде восьмерки – символа бесконечности. Углерод всегда отражает, и в нем, как и в слове «кислород», отчетливо звучит корень род род это Бог это родитель Бог отец отец для кого для всех кого он духовно родил тоже очень точно духовно родил И значит Бог рожает духовно своих детей а не физически для своих сыновей Он создает условия роста, становя отца тоже боги по факту своего духовного рождения. Бог род имеет своим началом гипергорею. Это самый первый проект Создателя на земле, где людей учили верности духу и верности слову. Слово ги пер Борея по акцентным бухтам составляет другое важное слово гибор. Гибор это великан, богатырь, герой, и этого героя можно найти среди четырех нуклеотидов, через которые осуществляется биохимическое управление организмом. Я об этом герое написал целый роман Эльди Бор. Эльди – это Бог. Первый слог данного имени – Эль – это Бог. То есть, нуклеотиды есть проявление божественной силы в нас. Но Бог – это не только сила. Бог – это космический синхронизатор. Он имеет самый высокий звук Вселенной. Его высота 486 миллиардов герц. Представляете, какой звук? Благодаря этой высоте звука преображается вся Вселенная. То есть для нас он вообще никаким образом не может быть ощутим, Потому что мы... Такие высокие звуки не можем слышать. Вот почему говорят, Бог всегда разговаривает тихо. И Роман тоже старается. Тихо-тихо говорит. Тихо, тихо, тихо. 28 июня 2014 года на Землю пошли энергии преображения. Бог-Сын пробуждается относительно Земли. Становится светло и жарко. Наступает оха, эпоха просветления. Свет знаний Бога заполняет сначала чакры человека, а потом и все клетки его организма. На другом уровне это центр галактики, черные дыра, потом квазар, источник газа, затем звездные системы, галактики. Все повторяется в разных мерностях подобия. Черная дыра на самом деле это, это просто портал. И мы через одну из этих черных дыр, не так давно прошли, И ничего страшного, видите. Сидим и общаемся. Мысли Бога бессмертны как и он сам. Поэтому нет и не может быть смерти для его сыновей, каждый из которых воплощает божественную мысль. Сначала сыновья должны вспомнить себя и свою божественность, потом восстановить в себе начальное триединство, затем найти своих братьев в социуме людей и объединиться с ними в единство помысла по отцу. Наше небо – это состояние нашего разума. Все свои небеса мы сами создали для себя. Когда мы пирамидой своего сознания устремляемся к Отцу, Он тоже пирамидой своего сознания устремляется навстречу. Он пробивает своим устремлением наш мозговой небосквот. Ракиев. И говорит, как я уподобляюсь вам, так и вы должны уподобляться мне, чтобы помочь вашим детям. И добавляет, будете подобны мне. Но для этого вам надо быть в большой пирамиде моего сознания. Здесь очень интересно. Тоже подсказка, потому что мы же знаем, как бы звезда до да, да, протыкает. Он говорит, во мне быть надо, а не протыкать мое сознание вашими ребрами жесткости. Совсем другая позиция, очень интересно. Ее надо будет исследовать. Подобие определяется по вершинам. Пирамида нашего сознания прорезает своей вершиной пирамиду божественного сознания, образуя звезду Давида. Но Отец не ломает своей пирамидой сознания, пирамид нашего сознания. Он только принимает ее в себя. Он принимает нас в себя ровно настолько, насколько мы принимаем Его в свое сердце. Когда-то мы сбежали. из школы божественных помыслов пошли в реальность мира тиранистым, окруженным путем, хотя изначально имели возможность через терни и волчцы не ходить. Не об этом ли нам рассказывает известная райская история о сорванном зрею познания добра и зла запретным плоском? В раю было пять деревьев, но центрально было дерево жизни. Каждое древо аспект миропонимания. И от всех деревьев можно было есть плоды, то есть знания. Только от одного дерева Бог есть плоды не советовал. Не запрещал, но не советовал. От древа познания добра и зла. И что? Именно от этого древа змей сомнений на и уговорил Еву плоды покушать. А плоды-то это наши мысли. Ева сама поела плоды неправедные. И Адама дала. Ну, в результате, В результате Ева изменила Адама с вождем канонитов. Вот какой результат произошел. Вождь канонитов – канон. Это уже здесь, на земле, произошло, потому что там наверху как бы определенные Программа складывается, а на Земле-то они реализуются. Вот то, что она там замыслила, здесь, на Земле, и произошло. И Каин – это не сын Адама, хотя он сын Евы, но от Кано, От него пошла вся арабская ветвь. Вот почему у них на первом месте почитание материнского начала. Ну, в общем, стали мы своим умом жить. Выдавили из себя отца и стали каждый день распинать себе своими своими грехами. Себя распинать стали. Когда мы с Игорем Орепьевым на пути с Марса к Юпитеру нашли опрокинутую повозку, на которой прежде из внутренней сферы развития во внешнюю переправляли души, мы ее подняли, то есть хуйтон был в этой повозке, поставили на колеса, укрепили их. Потом я впрягся в ободе а Игорь сел рулить. Ну и помните, я был в то время конем, да? И вдруг появился создатель и спросил, а где мое место? И мы растерялись, стали предлагать отцу место в помолвке, ну, самое лучшее на наш взгляд, или пассажира, или управляющего, но он наше предложение не принял и исчез. И только мне много лет спустя мы догадались о том, что место отца в сердце нашем. Вот где место отца. Земля – это колыбель для будущих богов. Жить чужим умом удобно, но не богоподобно. Зачем мной обмазал свой ковчег спасения смолой? чтобы в него не проникали воды внешнего сознания. Ведь вода – это символ сознания. Мы на 99,9% по генам совпадаем с шимпанзе. Но мы же на них не похожи. Почему? Потому что у нас не совпадают квантовые смысловые загрузки ДНК, то есть ДНК это может быть абсолютно подобно, а вот загрузка ДНК совсем другая. Через эфир квантовые пены, опять тут квантовые пены, значит квантовый мир переходят в наш физический через эфир. А этот элемент наши ученые, мыслители, урали. Хотя он был самым главным элементом в таблице Менделеева. Но тут на него набросились правильные академики и поправили. Эфир исчез из таблицы Менделеева. Через эфир квантовой пены нам постоянно передают все новые и новые программы развития. То есть, там появляются проекты, которые затем на Земле реализуются. Можно сказать так, проявляются. В слове «фотон» совершенно не случайно корнем является существительное «фото». Тон – отражения, Фотон – это остановленный или запечатленный свет. Свет, дающий картину изображение. Масса фотона равна нулю. Ноль – это обнуление предыдущего времени и вход в новое время. При отсутствии массы фотон обладает энергией и постоянно находится в движении. Из этого следует. Любой вечный человек не имеет точки происхождения, а животные ее имеют, поскольку происходят не от Бога Создателя, а от нас. Вот эти животные, наши помыслы, что творили, так и не творили. Вот такие тексты идут и очень много начинают разъяснять во всем том, что было написано до этого, и, в общем-то, заканчивают, структурно заканчивают весь планетарный Грегор Древа Жизни. Он уже и сейчас становится самым главным, и об этом есть прямые свидетельства, потому что пошли очень интересные персонажи, которые не скрывают своего прошлого, Пришел сначала Сатан и предложил свои услуги и свою помощь, и все, что хотите. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, из Казани пришло новое сообщение. Там группа очень работает так активно, Андрей Волков. И во время вот коллективной работы вдруг проявился образ Черной матери. И тут же следом появился образ Анастасии. Анастасия была как бы наблюдающей. Она ничего не говорила, она только смотрела, что произойдет. А черная мать сказала, вы знаете, на земле стало невыносимо нам из-за того, что происходит меняются частота мы их не выдерживают многие из тех с кем я работала она говорит уже покинули землю но я покидать землю не хочу я хочу преобразоваться в свет я знаю что вы работаете вместе с соловьями создателя я прошу передать им что я готова им служить что все шейхи все те кто олигархи которые работают с нефтью они все зависят от меня, и я могу перенаправить к вам все их финансовые потоки. Вот такой разговор. То есть она просится на службу. Возьмите меня, и все деньги мира будут ваши. То есть, они по-своему все меряют опять деньгами, из Америки товарищ приехал, небоскребами мерил, вот она, деньгами. Я созвонился с Григорием Петровичем, рассказал ему эту историю. Он говорит, ну что, хочет преобразовываться, пусть преобразуется. Вот. Я говорю, ну это да, это, пожалуй, правильно. Пусть преобразовывается, кто против, каждый имеет право. Сатан тоже получил такое же разрешение на преобразование. Вот. Я говорю, пусть преобразуется но вот как быть со службой? Ведь это же сделка, она предлагает просто сделку. Вы меня возьмите в свою команду, а я вам денег нагоню. Я говорю, ну понимаешь, Григорий Петрович, она же тут такого может наворотить, что мы потом, а потом будет ссылаться на то, что она наш сотрудник. И как мы будем это расхлебывать? Он говорит, да, здесь, конечно, западня есть. Я говорю, ну давай мы и ответим так, что... И хочешь преобразовываться, преобразовывайся. А на службу мы тебя брать не будем. Посмотрим потом, что... Как ты, в общем-то. Что будешь делать и что у тебя получится. А то получится, как вы не говорите, со змеей, помните, которая черепах веродела. Извини, но не удержалась. Укусила тебя. Да. Так что вот мы такое согласованное решение приняли, передали его. И вот что интересно, буквально вчера опять звонит Волку, снова появилась Анастасия на занятии группы и сказала, что она очень довольна тем ответом, которые мы дали черной матери. А черная мать это эгрегор нефтяной. Это же не просто, это тоже эгрегорная структура. Вот, и она готова влиться в наше движение и помогать всем, чем может. То есть ей понравилось, что мы ее не, не покусились на деньги, которые она тут предлагала немеренно. Хотя в прошлом, я могу сказать, что были такие случаи, когда она на тонком плане приходила, допустим, ну, конкретно было хозяйка Медной горы открывала свою гору и говорила, заходите, берите все богатства. Но она же тоже эгрегор, она эгрегор минерального царства. То есть ее богатство это и алмазы, и рубины, и все-все-все кристаллическое минеральное. Ну, я и тоже, тогда мы были с Игорем вместе, Арепием, я говорю, ну, как это мы, войдем в твою гору и будем там распоряжаться, все что там нам понравилось забирать себе. Если ты хочешь нам помочь, ну как-нибудь сама иди в свои город и решай, чем помочь, как помочь. Вот. Она послушалась, она пошла в вору, вынесла оттуда ларец, весь наполненный драгоценными камнями, подарил. А буквально через три дня позвонил один западный немецкий. Бизнесмен и сказал, что очень хочет встретиться, что ему нужно, здесь это необходимо, в Москве, объяснил где, подъехал я туда, дает чемодан, весь набитый еврами, стук и говорит, вот передайте там 50 тысяч, отдайте Григорию Гробовому, 75 тысяч заберите себе, это мой подарок для вас. Вот, потому что то, что вы делаете на земле, это нужно всему человеку А это уже реально, это уже не это и Так и было. Так и сделали. 50 тысяч отдали рыбовому Он в то время, ну, жене его или не Борисовне, потому что он в то время в тюрьме был. Вот, поддержали, это была действительно очень мощная поддержка. Вот. И нам это было вовремя. Нас в это время из Москвы Выдавили, нам надо было строить в Кушкина офис как-то. В общем, получилось все. Все то, что на тонком плане произошло, потом реально проявилось в реальном плане. Понимаете, как это работает. И мы сейчас это тоже на тысячах примеров видим, как у нас все это получается. Также мы на, на Ближнем Востоке помогали, потому что тот беспредел, который там создавали эти манджахеды, это было невыносимо. Я даже отцу жаловался, я говорю, отец, ну что же делать-то, разреши, я их тут, я их раздавлю. Он, а он так улыбается, говорит, ну какая разница, темные, светлые, добавьте им немного света, они и посветлеют. Это была подсказка, и мы именно так и начали работать. Мы начали им вкладывать сознание, что надо, в общем-то, стремиться к миру, что это, этот ужас надо заканчивать. И тут же, буквально на следующий день по телевизору стали говорить о том, что все более новые и новые районы присоединяются, понимаете, как это работает. И эта работа наших офицеров, которые там были, физически, начинает сливаться с этим планом. Они очень правильно все выстраивают. И мы, в общем-то, очень правильно все выстраивали. Это все слилось и дало результат. Вы видите, это все затухает и идет правильно. В правильном направлении. И продолжает так идти. Единственное, что вот... Но это тоже было предсказано в книгах. Вот сотворение мира вы можете найти. Я описал, что армия, которая никогда еще не была в истории, завоюет Европу. Действительно, никогда не была армии террористов и беженцев. Она нахлынула в Европу и, по сути дела, произошла генетическая оккупация. Они сейчас с такой скоростью начнут менять вообще всю реальность Европы. Ну, при их темпераменте, при их как бы мировоззрении, потому что у них же в глазах все четверится. Они когда молятся, на четвереньки бабахуются. И вокруг камня Каабы с четырех сторон бегают. И женам надо обязательно четыре. Это все четвериц. вот с этим первозрением они сейчас будут менять рот. Это может четыре жены, это четыре стороны света, которые нужно познать. Ну <свят> это, <свят> <свят> Ах, ну Роман, ну <свят> Роман. С одной стороны прав, а с другой стороны куда ведет? Я говорю, я говорю о сторонах света. Но они-то все это познают через жен. Это их метод. Это их карма. Ну я вас уже заговорил, да. Роман сидит, уже, вот видите, о чем стал думать. Пора ему слово, дать. давай, Раз уж я эта тема. Возникла. Ну, у меня как бы глубже другая тема сейчас э, возникает, потому что с этого года идет очень мощный новый поток энергии, знаний. И видно уже на занятиях, которые начали проводить в этом году, что поток увеличился многократно. Даже вот э, сейчас буквально приехала из Томска, где впервые проходила занятия по древу жизни да? и там были люди которые посещали ну, очень такие массовые мероприятия где 300-400 человек обучается и вот э, объем энергетики который ощущался вот именно на этих мероприятиях ну, когда много людей собираются энергетически это все чувствуется особенно если человек чувствительный и вот э, человек дал такую оценку как бы нашего взаимодействия, что буквально 10 минут разговора, общения и включился такой поток, который он ощущал вот именно на таких больших мероприятиях и даже больше по ощущениям было. Поэтому действительно идет совершенно другой же уровень энергии, соответственно нужно каждому из нас соответствовать этим процессам. И вот одна из работ, которая прошла, допустим, в этом году по ЧАК была такая работа, то показали <coughs> уровень работы, что первичный канал идет канал Бога в позвоночнике, центральный канал, да? потом мужской женский канал, которыми управляет Отец, и центральный канал управляет, если правильно все выстраивается, и дальше уже идет от мужского и женского излучения в чакре. В чакрах есть мужской канал, это излучение, идущее из чакры. Есть женский это впитывающий канал. И вот ä, показывали эту систему взаимодействия. Как бы начали включаться энергетические центры уже на других совершенно энергиях. И выстраивается взаимодействие. Вначале показали ä, работу с мужскими женскими началами, что у многих людей присутствует, но не все как бы, чакры активизированы не все включены в этот процесс а потом отец э, показал свой канал который пронизывает как незримый свет все чакры являясь центральной вот фокусировочной точкой где начинается структуризация всех мужских женских энергий и активизация центра поэтому на, начинают включать энергетические центры, о чем вот Аркадий Нумич в тексте сейчас в общем-то всем нам зачитал. Вот мы это все тоже начинаем проходить вот прямо на занятиях. Вот неоднократно уже так вот случалось, когда на занятиях идут процессы, и Аркадий Нумич тоже это все записывает, и все это как-то синхронизируется. Даже мы в этот момент не общались ни по телефону, никак. Вот все это синхронизируется уже в пространстве, во времени все начинает проявляться и очень мощно стал проявля... стала проявляться именно позиция человека потому что человек размещен в мужское в женское начало и человек в себе должен обрести Бога, вспомнить себя как Бог, потому что Бог это центр человека, человек должен вернуться в божественное состояние восприятия тогда он сможет гармонично получается как сотворец вместе с со отцом э, управлять мужским женским началом и все что создается дальше поэтому позиция человек сейчас начинает очень активно проявляться в каждом из нас и вот э, здесь как бы уже выделяется четкое восприятие внутреннее и видно что э, душа которая дана богу расстраивает вот новые взаимосвязи с сознанием и начинает проявлять эти взаимосвязи еще с большей мощностью, с большими скоростями а здесь в внешней реальности такие вот процессы сейчас очень активно начинают ощущаться при этом ощущается не только мной люди вот на занятиях фактически буквально за короткое время входят в эти состояния восприятия и вот также был интересный момент э, по эгрегорам, потому что многие люди фактически подключены своим сознанием к определенным эгрегорам и берут оттуда информацию и отец показал как будет э, в принципе в будущем, но уже можно и сейчас если кто понимает и начинает взаимодействовать с отцом глубже когда берем энергию из эгрегоров или информацию, то это подключение к нему, к эгрегориальной структуре. А если человек начинает в себе осознавать присутствие Отца, то он фактически берет то, что дает Отец и проявляет в любую структуру. Получается, он в первую очередь слушает в себе самом Бога. А многие люди в первую очередь слушают в себе.. Именно то, что говорит Грегор И фактически отдают ему свои энергии, предпочтения и так далее Ну, как бы подпитывают его И надеются на то, что именно он как-то обустроит их внутреннюю структуру жизни и внешнюю Здесь есть такое еще понимание, что внутреннее поле нашей жизни и внешнее поле вот если мы начинаем в себе осознавать глубже Отца и прислушиваться Его, вот этого тихого голоса, фактически безмолвия, и из этого состояния получать знания чистые, которые не обдумывались, не прочувствовались, не как-то внешне были выражены или где-то найдены, а напрямую переданы человеку от Бога, то вот здесь возникает момент, что Отец как бы дает возможность человеку корректировать многие процессы в этих играх потому что если мы синхронизируемся с Богом в себе то мы уже берем знания от Отца и проявляем фактически Его мысль, Его силы, Его гармонию, Его любовь мы учимся это проявлять вот эту позицию тоже объяснили буквально вот несколько дней назад в Томске на занятиях и очень как бы много людей которые Проходили там разные школы обучения, в Индию ездили. Когда услышали вот это объяснение, то было видно, как с них спало воздействие этих эгрегоров. И они моментально, вот как просветлилось сознание, они моментально поняли, чему они служили, какой процесс у них взаимодействия был с этими эгрегорами. Поэтому эгрегоры разные абсолютно созданы на Земле, их очень много. И многие люди как бы берут именно с них какое-то состояние информации, подпитки, но при этом часто эти эгрегоры наоборот выкачивают у многих людей. Потому что целевые установки центральные, они во многих эгрегорах разрушительны. Это надо все менять. Вот Некоторые работы проходили уже по этому вопросу, даже эгрегор компьютерных систем, например как один из эгрегоров, который очень много выкачивает энергию информации с людей вот. поэтому здесь получается, что человек, который начинает фокусироваться на живом Боге в себе, как центр себя видеть Отца то он уже начинает выходить из-под этих структур эгрегор эгрегорных зависимостей вот это очень четко было не просто объяснено, а даже Многие люди вот на занятиях прожили как отключение от тех эгрегоров, к которым они были прилиплены И ощутили в себе, не где-то в каком-то месте, а именно в себе присутствие Бога. Поэтому и все это происходит в принципе вот в момент объяснения. Не так, чтобы объяснили, когда-то там человек понял. Поэтому расстояние, вот скорость, время, восприятие, фактически меняется восприятие, и тут же происходит взаимное действие. Потому что это действие человека и действие Бога. Это взаимное действие. И оно выражается уже во всю реальность. Начинает проявляться. Вот такие вот очень мощные процессы пошли. И заметьте, вот часто, когда говорят о результатах, то в основном фокусируется, э, как бы на результатах, которые связаны с физическим телом в материи. А вот изменение, допустим, состояния сознания, восприятия, осознания Бога в себе, отключение от этих эгрегоров, которые как освобождают человека, каких-то зависимостей, это тоже очень глобальный результат. По сути, это пробуждение самого человека, его взаимосвязи с Отцом и взаимосвязи с миром. Это гораздо глобальнее зачастую, чем... Просто, там, допустим, вырастить зуб, потом можно на этой основе этих знаний выращивать и орган более э, правильно вот Поэтому постарайтесь смотреть не просто на внешние системы, где есть ожидания результатов в физическом теле а Проанализируйте, где у вас уже есть процесс как бы взаимодействия с отцом Это самый глобальный результат, потому что вначале это спасают человека, спасают душу а дальше уже возникает возможность спасти физическое тело, выставить его совершенно по-другому. Поэтому это тоже очень важный результат. Вот То, что как бы от всей души хотелось добавить, потому что это радостный очень событий. Ну вот, кстати, последний акцент, который сделал Роман. Я могу тоже прокомментировать, но как бы на своем опыте. Вообще-то я захватывал, ну, перехватывал информационно три раза рак. То есть три раза я болел раком, но это было информационное заражение, потому что у нас очень много раков больных шло, и мы с Игорем Орепием в то время напрямую вот именно целительствовали. Это мы потом прекратили. А в то время мы это делали. И если ты давишь на болезнь, на ментальном плане, на том, куда она придет, она по этому каналу придет туда-куда. Но там был один случай, который меня кое-что разъяснил. Это когда мы работали с одним человеком, болезнь, сущность болезни вышла и зависла между нами с Игорем. Она, Игорь говорит, она не, не может определиться, куда ей пойти, в кого из нас. То есть она попала в положение вот этого буриданного осла, помните? И справа хочется сено щипнуть, и слева. И можно от голода умереть, так и решая, но все-таки откуда? Потому что во внешнем пространстве сущность болезни существовать не может. Она там распадется. Она существует в этом потоке, в этом канале. А в этом канале она зависла, потому что как бы две возможности, а какую выбор? Как просчитать, куда выгоднее скользнуть. Это, это много разъяснило, почему я всегда советую работать группой. Это было нас два человека, а если будет 20 человек. Болезнь вообще, все, она тут же. Ее, ну, как бы, заклинит. То есть это, в общем, техника безопасности. первое. Второе. Три раза, которые я перехватывал, я по-разному выходил из этой ситуации. Первый раз я растерялся и просто молил отца. Я говорю, отец, ну вот случилась такая беда, помоги, пожалуйста. Это была просьба. Ну или мольба, как угодно. Это же есть. Просишь отца и Мольба. На утро все исчезло. У меня шишка, шишка, которая вскочила на плечи, вдруг раз и нету опухолевое образование исчезло очень быстро с вечера попросил на утро уже ничего не было я даже не знаю когда она исчезла потому что я заснул спал а когда проснулся ее просто не было второй раз когда я перехватил я работал сам то есть уже другое было решение первый раз попросил мне помогли Второй раз работал сам. Третий раз началась саркома, это очень быстро текущее заболевание, во мне как будто швейные молоточки стучали, тук тук тук тук, -тук. и я видел, как клетки множатся-множатся. Игорь в это время психовал на меня, говорит, чего-то приперся на работу, иди домой, куда в таком состоянии работать?" Я ему говорю ну, я говорю, ну, пока могу, буду ходить и помогать людям. И вдруг раз пришло, Игорь кричит, он, как он а У раз резко разворачивается, говорит, садись, садись скорее, идет информация, что делать. Мы сели и нам дали технологию, мы по ней проработали, все. Исчезло практически в течение суток. Но три разных момента попросил, сделал сам. А третье – взаимопомощь. Игорь уже помогал. То есть нас учат взаимопомощь. Наступил такой этап. И в нашей работе тоже такой этап сейчас наступил. Надо помогать друг другу. И я вспомнил в Библии же есть слова, да? Носите бремена друг друга. Напрямую об этом. То есть, третий этап нас учат – взаимопомощи, Потому что, если мы начнем думать, что вот я такой великий, я уже вон чего делаю, и вообще я Сын Создателя, и что, и что? Ну, вырастет постамент, будешь как памятник самому себе, стоять на нем и думать, вот идиот, чего мне среди людей это не жилось. Забрался на эту дурацкую колонну, из стою непонятно кто. И спрыгнуть не спрыгнешь, высоко она быстро растет, стремится. Вот мы все клетки Бога, по сути дела. Мы, мы боги на другом фрактальном уровне, но если брать по отношению к Всевышнему Богу, мы его клеточки. Клеточки его организма. И клеточки должны помогать друг другу. Что хорошего, если в организме начнется война? Клеточки печени объявят войну клеточкам сердца. Ну и долго такой человек проживет. Вот чему нас учат на этом этапе. Взаимодействие, взаимоотношения взаимопомощи. Ко мне уже подошло несколько человек и попросили о том, чтобы завтра на занятиях я дал и технологию как работать с раком, если вот нет допустим, такого четкого истовидения, то есть что-то попроще для воображения и что делать после инсульта. Хорошо, я буду давать вот в эти дни занятий завтра и послезавтра. Я дам эти технологии в дополнение к тем другим, которые тоже привез. То есть я не отказываюсь. Но это, это помощь в каком виде? В виде знаний. Работать все равно придется. Я вам дам знания, а вы будете по знаниям работать. Вот так же, как в этой группе, которой вот я вам рассказывал, дали знания, как работать с лучами рибы. Они себе стали бородавки и папилломы брать. Ведь убрали, да? получилось. Я там не был. Но сказать, что я им не помогал, невозможно, потому что они-то работали по тем знанием, которое, в общем-то, изложено в этих книгах. Это мой аспект, потому что у меня аспект учительства закончился уже давно, несколько лет назад, потому что мне сказали, что я теперь учитель, как бы перевели в другое положение, и я уже на вот в этом как бы звании учителя даю знания, а не целю. Я не целитель сейчас. Это все уже прошло в прошлом. Десять лет назад, десять лет почти можно было этим пользоваться. Теперь уже все. Да оно, кстати, ничего особенно такого и не дало. Люди исцелились, тут же забыли обо всем и пошли дела, своими делами заниматься. Мировоззрение у них не поменялось. А ведь самая главная задачей была изменить мировоззрение, то есть главная задача через целительство не достигается. Они охотно возвращаются к своим заботам и делам. И неохотно к тому новому направлению, которое открылось. Уж казалось бы, чего? Вот тебя спасли. Нет. Идут, идут и живут по-прежнему. Так что здесь непростая была задача, и не просто так, в общем-то, закрыли эту программу целительства и сказали, нет, ребята, давайте занимайтесь преподаванием, меняйте сознание. Вот это важнее всего. Не болячки, а сознание что мы сейчас и делаем, извините уж, а то ведь так было, люди приходили говорили, да я готов сколько угодно сидеть, хотите, я вообще раз принесу, буду у вас здесь жить, в центре, мне, говорит, здесь нравится, здесь энергия хорошая, они энергия различают еще, приду с кладушкой буду жить, Ничего." Только давайте результат. Результат добьешься, а они исчезнут, как будто все. На этом и закончилось. Иногда они идут, а просто сплошные еду. Одна девушка у нас занималась, хотела воскресить своего любимого. И потом исчезла надолго довольно-таки, на полгода где-то. Потом прибегает у нас как раз занять, как у вас. Она врывается. Ой, скорее, скорее. Идемте во двор. Я воскресила своего этого любимого. Он там во дворе. Я хочу, чтобы он остался здесь. А он говорит, что ему нужно уехать в Южную Америку. Я что его? Для Южной Америки воскрешала. Идите, в общем, прочистите его мозги. Вот это уже как анекдот. Но это реально, прибежал на занятие, и шум как устроил. Вон он на дворе сидит. Действительно, на дворе сидел, ждал, когда она там это иссякнет в своих возмущениях. Ну, с ним-то понятно, может, задачу поставил, он обязан ее выполнить. Он пошел ее выполнять. Ну, мы эгоистично воспринимаем, даже, даже в таком вопросе человека воскресило, но тоже стоит, я его что, для Южной Америки воскрешала, я его для себя воскрешал. для себя на первом месте. Эго. Да. да, это эго. Так. Еще хочу добавить, что сейчас идет такой процесс на занятиях, что при объяснении вот мировостроительных принципов, когда возникает понимание, вот миропонимание, многие процессы начинают энергетически, информационно, даже снятие сознания многих блоков происходить мгновенно. Вот даже еще до технологии не доходим. А объяснения возникают у людей, возникает понимание, как устроена реальность, и тут же начинаются многие процессы. Вот это тоже сейчас нарастает, уплотняется. И многие люди на занятиях задают вопрос. Вот мы делали технологии, но мы от процесса миропонимания ощутили больше, чем от технологий. И у нас такое ощущение, что то, что мы поняли, как устроена реальность, это является основой. Поэтому на этой основе можно уже дальше просто мыслить даже и получать результат. Вот идут такие уже восприятия у людей. Мы до них очень много лет пытались это донести, а сейчас пошел отклик от коллективного сознания. А это уже очень важно. Это значит, что мы выходим на другой уровень работы совершенно и взаимодействия. Но каждое ваше сознание – это как листочек на древе жизни, понимаете? Вот оно за счет ваших сознаний начинает зеленеть, расцветать, распространяться, становиться больше крона у него, больше его влияния на земные дела. Это все благодаря вашему сознанию. Помните, как говорил основоположник марксизма-ленинизма Карл Маркс? Он совершенно гениально сказал, хотя был материалистом, но это тоже под Бафорсом был Леоным. Он сказал, идея, которая овладевает массами, становится материальной силой. Он же говорил еще одно, что, в общем-то, обычно нигде не инвестируют и нет в собраниях сочинений. Он говорил, сам я кто угодно, но только не марксист. <смех> Тоже очень интересно. Поэтому насчет того, что он материалист, у меня большие вопросы. Потому что совершенно гениальную фразу сказал. Это просто мировоззренческая, очень мощная идея. Очень мощная и правильная идея. Все идет через людей. Один человек может что-то, но что? Ну, может быть, что-то на расстоянии руки от себя изменить. А когда много людей, и они начинают думать, как единомышленники, они начинают думать, что они могут все решить и в лучшую сторону. Можно очистить реки, моря, озера, изменить состав воздуха в лучшую сторону, очистить его грязь. Войны прекратить, и все это можно сделать через сознание. И гармонию отношений установить, и в семье, где угодно. Это все через, но, но через сознание многих, а не одного. Вот когда многие начинают так думать, оно так и происходит. Вся реальность мира идет от нас, от нашего с вами сознания. И здесь нет никого неважного, здесь важны все, потому что каждый человек – это клеточка Всевышнего Бога. Вы просто на этом уровне реальности, потому что скорость распространения информации здесь ограничена, вы этого не знаете. Вы, как боги, бессознательны. Это я тут однажды, это Николай Николаевич Дроздов, это есть в, общем в эфире, Программа, где мы с ним общаемся. Ну, помните, друг Амурского тигра, который вел передачу очень популярную в мире животных. Вот я ему сказал, я говорю, Николай Николаевич, вы как Бог бессознательно, Вы сознательны как человек. Но как Бог вы бессознательно. Вы этот уровень в себе не допускаете. А это неправильно. Потому что что делает Солнце? Его задача, основная задача Солнца – это замедлить бесконечно высокую скорость света до скорости, которую обозначил Эйнштейн. Помните, его почти 300 тысяч километров в секунду, там немножко меньше, какие-то мили-доли. Что это такое? Это наш детский манежек. Мы здесь, в этом пространстве, до бесконечно высокой скорости, скорости ограниченной, растет, Потому что если мы выйдем туда за пределы, неподготовленными, те скорости, которые там существуют, они нас размажут по всей Вселенной. Мы к этому не готовы, наше сознание не готово. Вот нас и готовят, шаг за шагом, открывают тайну за тайной, и мы начинаем понимать мир немножко не так, как нас учили в яслях, в детском саду, в школе, в институте, в аспирантуре или в академии, если кто-то туда тоже достиг. Все не так. Высоцкий очень правильно пел. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Я стараюсь вам больше все-таки разъяснительные тексты сейчас давать, чтобы изменилось миропонимание, мировоззрение. Если оно наступает, еще раз говорю, древо, жизни укрепляется, растет, становится все сильнее, у него все больше и больше зеленых листочков. Если вы смотрите на этот эгрегор через образ. Образ – это, конечно, аллегория понятно, но само Само древо жизни – это реальность. Это наша новая сила. И не надо думать смотреть на то, что раньше такого не было. Ну, много чего раньше не было. Раньше на коврах самолетах летали, а сегодня вон на каких самолетах летают. Но в принципе, это все одно и то же. Что на ковре полетел, что на самолете. Идея эта вечная – летать, надо летать, и мы это можем. Черная дыра – это портал. Вошел в черную дыру, а вышел в белую. А это другая реальность, другая Вселенная, другой мир, другие люди, другие законы. И снова очень интересно, все можно познавать. Где надо, можно помочь. Где ты сам не знаешь, можно подучиться. Потому что это процесс вечный, познания. Ведь Бог, Он все. Все вселенные, все миры, все уровни миров, это все Бог. Поэтому мы, как часть, никогда не будем знать то, что знает Он. Как целое, как единство. Но мы всегда можем учиться. Все думают, вот в вечность она попасть. В вечности вы все, раз, и остановились. Потому что ничего нет, уже не пространства, ни времени. Вечность это совсем другая категория. А вот учиться вечно, это совсем другой процесс. Вечно учиться. Я готов учиться вечно. не хочу учиться вечно. Прошу, Можно? Да, пойдемте. Ну, как бы, веки, очень приятно весь завучивший, мой путь к вам был достаточно нелатким. Мы тоже не хотели, наконец-то нас лежит живое. Но на самом деле, как бы, свое время меня поведала, я постараюсь без коротко, одна из наших учениц. Она вам верна уже в течение 14 лет. Я ее родственник. Вы за мной наблюдала, очень терпеливая, не назидая уже. Я видела и ее результаты. И постепенно, ну, как говорится, у каждого человека я комнатший всего свое время, да, и свеча. Я что хочу отметить? Вот подтверждение, когда я задней энергией. Сейчас энергию нам давали с нами. Я хочу поделиться своими а, в плане подтверждения всего того, что мы говорили нам да, сейчас. А в школе я очень любила физику. Но в жизни, по большому счету, как мне казалось. Причем я ее как любила, я ее не зубрила. Замечательный учитель, и я ее не просто понимала. Он дала практику, законы, мы это все время в практике, как говорится, проходили. Услышав вас однажды ну, по, на ютубе, я наконец-то поняла в свои 46 лет, что <laughs> ну вот наконец-то. Физика, я верующий человек. Я верю в Бога и понимаю, что мы меня. Жизнь меня это много раз транслировала. 33 года я как бы поймала себя на мысли, что что-то во мне такое произошло. Но, честно говоря, события происходили так, что я за помощью очень часто обращалась к Богу, причем я чувствовала очень острый контакт внутри себя и Вселенной. Мгновенно работает. Я не буду вдаваться в детали, это вся жизнь, ни к чему. Но самое главное, что я хочу сказать, вот сижу и за какой-то час ловлю себя на мысли, но не могу я вот этом ни сказать, ни донести. 43 года, вот после выдату обозначили, 28 июня 2014 года. Я получила ответ сегодня на один вопрос. ко мне в июне пришло следующее. Сейчас зачитаю. Я вас очень понимаю, что пришло, записал. Я себя убила в 2014 году, поэтому моя места. Сегодня мы навеяли, что наша жизнь как дерево. Летит на песни, взрастает и них. Начало тонкими стеблями, нежными листочками. А вы ничего не слышали? А вы ничего не говорите? Сначала тонкими стеблями, нежными листочками, затем корнями крепкими и кронами пушистыми, которые по крыльям вне все вдали. Взрослеемые и крепкие. И вот подходит крыльчика, как дерево листом давать свои плоды. Летит по ветру семечка. Я, мне, я, я, мне, я это молодец, я люблю, но это изнутри, это как, идет оно Почему я говорю, я просила Бога лекарства? Он мне его дал. Лекарства видели в описании стихов, причем тоже мгновенно. Потом, совсем недавно, год назад, я попросила у Бога дать мне тех мужчин, ну вот, вот так попросила, которые помогли бы мне развиваться получать знания и идти по жизни дальше. Ну вот как-то так прошел. Спасибо. Год. Спасибо. Вот видите, как... У меня была и есть верная жена, теперь у меня появились верные ученицы. Хорошо, что я не мусульманин. Ну это шутка, конечно. Не все же. Сидеть с серьезными лицами. А то, как помните, барон Мюнхгаузен говорил, «Самые выдающиеся глупости на земле совершают люди именно серьезным выражением лица». Ну вот, еще бы я хотел сделать сообщение. У нас во второй половине июня этого года в Петербурге будет проходить фестиваль. Фестиваль международный. Он организовывается по инициативе нашего регионального отделения не Петербурга, а Владивостока. Владивосток организовывает этот фестиваль, но петербуржцы его поддержали. И на него уже едут делегации из многих стран мира. Я знаю уже точно, что едут чехи, Итальянцы, и вот появилась французская волна, они тоже едут на этот фестиваль из Франции, группа. Так что там будет много интересных людей, много интересных общений, там они готовят хорошую программу, будет выстроено проживание в хороших гостиницах, потому что инициатор этого мероприятия, она сама является... Одним из основных менеджеров гостиничного бизнеса в России, в том числе и в Петербурге. Там эта гостиница, которая входит в их ассоциацию, и она там, в общем-то, еще... Да, еще в Казани будет, в августе. Только номера очень дорогие. Дорогие? Но там дорогие. гостиницы. Надо с ней разговаривать. При таком... Ну, жигавище, я думаю, что там выходит, можно и в другом месте Там есть такие варианты, когда нужно снимать не в гостинице Я просматривала гостиницы, очень дорого, наверное, будут дорогие А на да. Да. квартирах? Надо ну, на вы знаете, тут вот какая ситуация Поскольку у нас группа, и мы имеем возможность это делать параллельно организовать и присоединиться как у нас было на светлояре также то же самое у нас планируется это вот в августе месяце э, в лебяжье в казани там тоже так же то есть если есть желание то мы организовываем туда можем выехать и как бы организовать жилье по мере да. нашей возможности может быть там как на светлояре было палаточное логино, а может сегодня. быть там что-то mm -hmm. тоже будет Поэтому и здесь также. то есть это в Санкт-Петербурге в тот период, как у нас был на Соклояре, это где-то, по-моему, ну, уточнимся, да, что-то с 17-го, 17 по -моему. Да. А, а в Казани Погода. это Прекрасные с 3 августа, открытая встреча, 4 й 5 й 6 й там базовая и так далее, то есть там Петербург очень ну, красивый сейчас его реставрировали ночью. Там запланированы э, замечательные прогулки на э, катерах или на кораблях по, по городу, там по городу есть каналы, по каналам, по каналам, по каналам да. Меня. То есть можно всю экскурсию сборка корабля. Может быть, есть вопросы какие-то, которые да, вот, более таки актуальны на сегодняшний день? Да, да. Ну Не организационные, а такие. Вот, по, да, по сути, что, да, вы не, не стесняйтесь. Давайте сейчас есть, есть еще время. А в возможность, какое время? Возможно. Ну, Давайте прямо. 17 июля начинается. Но вы тогда через Филиппа, пожалуйста, бреди, организуйте, бреди, группу. Да, да, мы тогда -то закажем. Тут да, вопрос и... сейчас. Так что организовать мы все это, как говорится, сумеем сделать. Давайте по вопросам. Архамин Навальный, вот два года занимаюсь вот этой вот учением. Очень здорово, очень большой подвижки, спасибо вам большое, и также Николаевичу Значит, вопрос вот какой. Ощущение времени. Вот бывало так, что когда занимаешься физически таким трудом, и бывает так, что он занимается там сколько-то, и вдруг у тебя проходит масса времени, а ты за это время думаешь, что ты там прошло пять минут. И вот сейчас, когда входишь в такие вот практические занятия, умственные, ну, ментальные, да, то получается что? Что проходит какое-то занятие, ощущение какое-то, вот ты только сейчас начал и закончил, и вот а проходит время там час-два. Вот эти вот временные, вот эти вот такие вот понятия, они что, одинаковые или есть какие-то разницы физического и ментального? Конечно, они разные. Например, всем известно, что то, что там происходит, ну, можно сказать, за один год, то здесь это тысячи лет. Это соотношение уже установлено. Вот. Но я постараюсь завтра дать более обширные тексты, ответить вам на ваш вопрос завтра, потому что мы сегодня уже просто не успеем. Эта тема не такая, чтобы можно было на ходу в коридоре, так сказать, обсудить. Для нее требуется время. Я завтра постараюсь вам отдать Но время, конечно, по-разному течет там и здесь. Я же вам и говорил сейчас, там то, что там мгновенно, здесь потом только со скоростью света. Ну вот, буквально сейчас работали в Томске, базовых условиях. да? Делаем такое глубокое погружение. Вначале прошли по мировостроительным принципам, понимание достигли и начали погружаться в практики. Соединяем вот ряд практик, как бы как непрерывно текучую мысль делаем, чтобы концентрацию усиливать. Я же вот смотрю на диктофоне, сколько проходит времени. Да? Вот мы завершили, я задаю вопрос вот как кто думает, сколько прошло времени. Ну, большинство людей говорят 10 минут. Два человека сказала 20 минут. Я озвучу время, которое здесь прошло. Час-две минуты. Вот течение времени вообще несопоставимо. С Со осознанием оно связано. Да. Повышается сознание, идет восприятие другого течения времени. И вот есть такой физический термин. Пространство время. Вот это неправильный термин. Ну, наши ученые, они, в общем-то, всегда где-то близко, но не в точку попадают. Но это правильно не пространство-время, а пространство-времени. То есть, что из этого следует? Пространство есть форма времени. Более глубокий смысл. Вот осмыслите, штуку. Пространство – форма времени. Разное время – разные пространства. А как правильно воспринимать проявление э, живой иконы Казанской международной? Правильно воспринимать ее не как икону. как вот человек. Воспримите ее так, и она придет к вам в жизнь. И будет вот так же сидеть напротив, как мы сейчас сидим. И общаться с вами. Зачем вы ее на доску пришпиливаете? Там не было доски. Но ну, икона. Это образ для живого Иисуса. Мы были в одном храме. Это было у, у наших братьев. На Украине славян, да, это в Чернигове прошла история. И тоже там очень большая группа ясновидящих была, человек 70. Это уже были ясновидящие. Это не просто случайно собравшиеся люди, а много лет, которые шли вместе с нами, уже обрели все ясновидения. Потому что, ну, сами знаете, с кем поведешь так тебе и надо. да вот. И мы вошли в один подземный храм, там были древние иконы. Ну я там где-то отстал, а Гурба туда куда-то утекла, этих истоничий вдруг бежит кто-то и кричит, Архаинавич, Аркадий, скорее сюда. Вас зовут в тот зал. Я говорю, кто зовет? Богоматерь. Ну, Богоматерь зовет, надо идти. Чего, что ж там? Я иду, там. Это все под землей. Я так прошел не сказал, пришел в тот, где висел. Икона Богоматери. И что она сказала? Она заговорила. То есть, ну, для людей так не слышно, а на тонком -то, то не слышно, что она просит. Она говорит, снимите нас. Мы не можем больше на этих досках висеть. Мы хотим жизнь. Снимите нас отсюда, пустите нас в жизнь. То же самое и с Иисусом, которого на кресте распил. И держат своим сознанием. Попы это тиражируют. И что? Пусть ходит сам повисит, если ему нравится. Вот здесь же было. Оказывается, мы распинаем себе на кресте своих грехов. Ну и вот за что распинать. Он тоже хочет в жизнь, в жизнь людей. Потому что это высшая форма. Она, с одной стороны, самая низшая по отношению к тому плану, который был как бы в действии приведен. Земля – самая низшая. Но она же и высшая, потому что если здесь воплощается этот план, она становится царством. Понимаете? И люди становятся царями. Владыками. Это еще и в Библии написано, кстати. Бог говорит, я вам даю власть, вы владыки в земли и всего, что есть на ней. Не, не просто так написано. То есть надо достичь этого состояния. Быть не рабами, как мы себя считаем, а владыками. Есть такой обряд древний, кстати, он у древних уидеев был, но он очень с большим смыслом. Там мало было родиться сыном кого-то. Вот сын и все. Через какое-то время надо было его вести в, как бы, ну, в ранг наследника. А вот здесь очень интересное. И очень важная ассоциация. Вот есть такая пословица "За «Заушкода на солнышко». А там что делали? Там брали шило, прокалывали в ухо и пришпиливали к исяку, И говорили, ты теперь наследник, мой сын и наследник. Теперь головой не верти, слушайся отца. Помните? Теперь возьмите еще одну фразу для понимания. Что говорил Иисус? Я дверь овцам. Овцы с этими ушами в эту дверь идут. А вдруг берут кого-то и пришпиливают. Бах! И объявляют. Нет, ты теперь не овца. Ты теперь наследник. Ты теперь сын или дочь Бога. О как! Видите, как эти ассоциации играют? Не все так было напрямую в древнем мире-то. Если есть знания, тогда приходит понимание. Потому что вот знаешь фрагментами, что-то здесь, что-то здесь, что-то здесь. А соединить не можешь, как пазлы, понимаете? А вот когда расширяются знания, они складываются. У меня внучонок с этими пазлами играет. Ему дарят коробку пазлов, вторую, третью, иногда их по несколько штук приносит. Он берет, открывает, высыпает гора этих пазлов. Берет вторую коробку, высыпает, гора еще два. Берет третью коробку, высыпает. Потом берет картинку, которую хочет сделать, кладет перед собой и не глядя на бог бух, бух, все точно. Вот не ошибается вообще, я ничего не понимаю, так же с компьютером, никто его не учил, он там как на пианино играет, я один раз ему говорю, Никитка, ну как же так, я уже вон какой взрослый, вот, я не умею вообще, даже не знаю, как включаю этот компьютер, у меня не получается, меня учат, я у меня что-то пять минут получается, потом через полчаса я забываю и все. А он так на меня смотрит. Он. Вот так вот смотрит. Все, губы зажгли. Дедушка, ну как же ты не понимаешь? Это же природно. Ответ-то очень точный. Ему даже напрягаться не надо было. Это было природно. Это программа, которая в нем как бы заложена, и она раскрылась. И всю. Ему ничего не надо. Вот он, пазл себе, вот так тыкает, и все. картинка получилась. Ну, пусть кто-нибудь попробует, повторит. А у него это есть. У него природная такая программа. Если в кого? Ну, с другой стороны, от компьютера не оторвешь. Это беда просто. Его отнимают, его прячут, потом выдают, как награду на час, на Бунтует со страшной силой. Потому что он там вообще, вот это его стихия. Он так любые, вообще, я даже понятия не имею, что и как надо делать. Он что угодно там делал, прям миртоз. Ну природный, современный природный. Четыре года он все такое делал. Часто ему больше да, в школе. А вот тогда в 4 да. Аркадьевич, а вот завтрашний мастер-класс. Вот цифровой формат новой реальности. Да, цифровой. Это вот о чем? И... Ну, это сфера Нептун. Все мы ее будем рассматривать. И, и добавим немножко в дополнение. Возьмем из сферы ЕТР. Это а уже а из новой книжки. Во сколько завтра? В 10 часов здесь. Ну, пораньше надо прийти в полдесятого. Что Есть такое древнее выражение «мир начинается с Тебя». Да. Вот как мы его внутри простроим, вовне вне выстроим, да. вот все идет от каждого из нас. Потом мы в этом да. и живем. Познай себя. Призывали, призывали на разных континентах. Континента друг с другом еще не в древности как бы связаны не были, опознай себя Сразу на всех континентах знают, что это такое. И писали. Да, пожалуйста. Роман Николаевич, я многих-многих благодарю, потому что в июле 2017 -го года ушел моей дочке оператора Она учится на спинрежиссер. Там было море слез, и у меня был крик о помощи. Я тогда и звонила вашей супруге Роман Николаевич, и вам отправляла по в Одноклассниках Григорию Петровичу. И мы вместе работали с группой Раи, из Казани. И Катя присоединилась, и многие присоединились по воскрешению Ванечки. И я очень благодарна всем, кто принял в этой работе. Воскрешение было очень быстро. Если раньше, когда я ездила на учебу с Петровичу и работала по своему роду, по отцу, и где были встречи, у меня с отцом и с братом была встреча. Здесь феноменально быстрый срок его проявления в настоящей реальности, его контакт. Единственное, вот у меня сейчас вопросы периодически, Иван э, появляется, когда задачи его решены и какие-то задачи появляются в нашей реальности. Идет длинная доля общения, идет очень мощным энергетическим потоком. Я просто засыпаю. Ну, вот естественно, Я потому что засыпаю. другие способы. Mm -hmm. Хотя Рая говорит, ну ты постарайся перевести это на вопросы, постарайся задавать ему вопросы. Как выйти на такой уровень? Mm -hmm. <laughs> что? Да. да, и какую информацию там обработать, что передать окружающему? Людям, другим нуждающимся в помощи. Вот один такой вопрос, который... А что еще посмотреть? Ну, вы вот сейчас передаете, тоже рассказываете. Mm -hmm. Если бы вы ничего не рассказали, никто бы ничего не знал. Но на самом деле это и есть процесс расширения сознания. Mm -hmm. То есть сейчас не только ваше сознание расширяется, но и всех других людей. Они видят вас, понимают, что вы говорите правду. Но о чем? Воскрешение. Понимаете? Значит это возможно. Значит это расширяет сознание каждого человека. Каждый человек отныне знает, что воскрешение возможно. Это также подтверждение, что коллектив, когда идет работа по какому-либо задаче, управление идет очень быстро. Очень быстро. Еще раз всех благодарю. очень благодарна. И вам спасибо. спасибо так ну что у нас по времени? что будем готовиться к завтрашнему дню Спасибо. будем учиться Спасибо.